Всем привет! Большой привет подписчикам, которые так долго ждали продолжения постройки данной модели. Если вы новый зритель и вам интересна данная тематика и просто интересно понаблюдать, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии на нашем канале. Если вы не видели предыдущие стройки по данной модели, ссылочка будет в верхнем правом углу, а также в описании под видео. Всем приятного просмотра, наливайте чайку, погнали! Для шпаклевания толкателя использую шпаклевку от Авроры Хобби, наношу довольно толстым слоем для избежания усадки. Обрабатываем следующую деталь, пока подсыхает шпаклевка, и сажаем все детали на свои места. Пока продолжает сохнуть поклевка и подсыхает деталька, загружаем носовую часть припоем, приклеиваем датчик на свое место, проверяем, чтобы датчик был правильно поставлен на свое место, дополнительно прохожу быстро испаряющимся клеем и даю просохнуть. Далее приклеим фототравленные элементы на клей гель. Антенна спаяна из трех деталей и ориентируясь по фотографии, сажаем ее на свое место. Излишки клея можно убрать торцом салфетки. И активатором ускоряем полимеризацию клея. С помощью жидкого скотча от Aurora хобби. Будем клеить остальные элементы в отравление. Опять же на суперклей-гель. Он дает возможность позиционировать детали по месту. Сразу не прихватывает. Касаемо жидкого скотча, его надо нанести на инструмент и дать высохнуть. Только после этого можно хватать детальки. Обязательно поджимаем детали, чтобы они хорошо плотно сели и не выступали над поверхностью всей модели. Также приклеиваем все остальные отправленные элементы. Здесь у нас должны быть датчики. Обезжириваем модель перед грунтованием. Обезжириваю обезжиривателем от Аврора Хоби. Проходим все поверхности. Очищаем модель от соринок, от пыли. Для грунтования использую черный грунты вот ганза сдуваем пылинки. Начинаем грунтовать с внутренних поверхностей, без всевозможных стыков и углов. В данном случае используется аэрограф с нижней подачей. Это удобно, у него большая емкость, как раз для крупных моделей отлично подойдет. довольно тонкие, мы стараемся закрыть все поверхности с первого раза. На видео кажется, что прям очень густо, на самом деле они довольно тонкие. И, естественно, сначала мы грунтуем нижнюю часть планера, потом вверх, после просушки низа, так, чтобы можно было хвататься за низ. Итак, модель загрунтована. Выглядит она после этой процедуры вот так. Проверяем поверхности на огрехе пылинки, соринки, если необходимо, удаляем их. Первый цвет, который я буду использовать, это место хобби номер 337. Но уже использую обычный аэрограф, так как у него подача еще меньше, равномерно покрываю низ, но тонко для того, чтобы впоследствии можно было оттонировать. Также покрываем сначала нить, потом вверх. Базовый цвет нанесен, далее будут тонировать. Так, триста у нас нанесен. Следующий, 330-35, это у нас нитроэмали от Ганзы В чистом виде его наношу, но наношу не по панелям, а своеобразными изюками для неоднородной поверхности. Не хотелось мне красить модель как-то обыкновенно, хотелось усложнить покраску. Проходим все элементы панелей таким способом. Где-то можно выделять лючки целиком, где-то с зюками, где как получится, от этого модель будет в конечном результате выглядеть ну, более интересно, процесс довольно трудоемкий, но того стоит. цвет добавляю в остатки предыдущего 335 смотрю на оттенок чтобы он сильно не отличался скажем не было резкого перепада между оттенками и начинаю уже более мелкими изюками тонировать панели Опять же, это довольно трудоемкий длительный процесс, но результат будет красивый. Если необходимо добиться какого-то дополнительного эффекта, можно слегка тонким слоями сгладить панельки, проходя по всей поверхности детали или отдельным панели. Опять же, проходим все труднодоступные места, стыки, где сложно подлезать нижнюю часть модели. Постепенно переходим к внешним панелям. Также протонируем все панельки очень мелко и аккуратно. Для того, чтобы у вас узор получался мелкий, нужно подносить аэрограф довольно близко и прорисовывать все элементы. Здесь, наверное, уже больше творческая работа и операция нужна на ваш взгляд. Ну, соответственно, не забывайте и про фотографии, референсы какие-то. Проходим все мелкие лючки, выделяем их, чтобы они более контрастно выглядели. Ну и переходим к более крупным панелям. некоторое время покрываем модель лаком глянцевым в данном случае томия разбавлю сразу в баночку две банки лака и одна баночка разбавителя в общем-то два к одному две части лака одна часть разбавителя Перебиваю это все просто делаю своеобразный замес на будущее ну так, чтобы хватило на всю модель. Модель. глянцевым лаком, опять же с внутренних поверхностей, стыков, углублений, где неудобно для а потом уже внешней поверхности проходим всю модель, Это необходимо для того, чтобы защитить э, слой краски перед обдекаливанием и последующей смывкой. Сразу покрываем все детали, чтобы к этому не возвращаться 10 раз и чтобы не оказалось, что нужно клеить декали, а дека... детали у нас не подготовлены. Слишком толстый слой наносить не нужно, но детали должны быть блестящие. Стараемся наносить на все поверхности, на все стыки и углы внутренние стороны, чтобы при смывке не оказалось так, что у нас неподготовленная поверхность и смывка не хочет растекаться и смываться. Потому что если у нас поверхность будет матовая, то смывка она просто испачкается. Модель залакирована, даем ей просушиться хотя бы 12 часов. Опять же проверяем на соринке, пулинки, если необходимо. Устраняем все эти недочеты, даем просохнуть лаку часов 12. После этого краской XF24 окрашиваем все радиопрозрачные детали. Тоненькие полосы на килях. На левом киле у нас одна длинная полоса, на правом коротенькая черная только на перелодке. Антибликовая полоска на носовой части. Прохожу очень тонкое в избежании ступеньки после снятия скотча. Так также черным цветом окрашиваем необходимый участок в нижней и части. элементы черным окрашены, выбираем скотч, проверяем, что у нас получилось, все ли прокрашенные элементы. Скотч снимаем параллельно линию, чтобы не получилось рваных краев. Торопиться с этим не нужно, осторожно, нежно, аккуратно. Модель окрашена, основные цвета, оттонирована, покрыта лаком, сделаны мелкие элементы и далее будем переходить к этапу нанесения декали. Надеюсь вам понравились этапы работы в данной серии и понравилось следить за ними. На этом у нас сегодня все, не забывайте подписаться на наш канал, если еще не подписаны поставить лайк, оставить комментарий, заглянуть в описание к видео. На этом все, друзья. Всем хорошего настроения и пока-пока.